всем привет я александр вы на канале зашумим сегодня у нас с вами пойдет речь о установке доводчика дверей на автомобиль audi rs5. У этого автомобиля достаточно большие двери, и они очень э, плохо закрываются э, со стороны салона. А именно с этой задачей к нам обратился клиент конкретно этого автомобиля. А установка доводчиков дверей а, нами освоена на 100%. А заключается она в частичной замене оригинального замка, который находится внутри двери. А внешне никаких изменений а, мы не производим. А, и после установки мы получаем двухступенчатое закрытие замка в момент закрытия двери. Установка доводчиков никак не влияет на работоспособность замка штатного. Точно так же работает система Келеса. а Внешне он никак ни себя не проявляет. Здесь у нас визуально точно так же, как и было на зав завода, точно так же, как и в проеме двери. Там остается только родная оригинальная петля. Этот комплект обладает двойным двухступенчатым закрытием. Первое и второе. На второе закрытие дотягивается стекло, так как в данном случае дверь безрамочная.